положен кишечник, каким образом мы с ним работаем. Мы идем от а, зоны аппендикса. Я сейчас а, еще раз объясню, почему зона аппендикса достаточно важна. Я делаю это как можно проще объяснять. вот в вот такой схеме и дальше переходим на левую сторону. Так. Мышкой не супер рисовать, но тем не менее схема достаточно точна. Сейчас я еще более ее уточню и объясню, где основные проблемы. Вот то, что э, зеленой э, нарисована линия, это у нас э, зона толстой кишки. Ну, как вы знаете, толстая кишка, ну или, может быть, не знаете, наверняка знаете, это до полутора метров.